В этих условиях наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу. Россия Херсон вилаетин должен перебить гувернеры Непретаин с левого берега, то есть Херсон уходит. Россия Метбатину информации, что это российские гошуны на украинском командане генерал Сергей Суравикин говорит, что Херсон должен защищать Непретаин с левого берега, это более целесообразно. Это тяжелый выбор, но мы не можем Суравикин на сол Товарищ министр обороны, всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним самое главное жизни наших военнослужащих.